Почему на мои посты такой слабый отклик у подписчиков? Почему на мои эфиры слабо реагирует целевая аудитория? Почему ко мне мало приходит на консультации и даже после бесплатных консультаций мало приходит в платное сопровождение? Если для вас актуальны эти вопросы сегодня, то мой ролик поможет вам понять причины этих ситуаций. На связи студия «Эксперт» и Ольга Ашпина. И для тех, кто досмотрит его до конца, я дам несколько советов, как работать с такими вот ситуациями, которые на самом деле очень часто встречаются. Итак, первое, с чего я хотела бы начать сегодняшний ролик, с четкого понимания что хочет наша целевая аудитория и что ей действительно нужно. Очень тонкая грань, когда мы начинаем работать с клиентом, мы начинаем его лечить то, что нужно ему сделать, особенно когда мы продаем ему будущее сотрудничество и рассказываем или описываем наши предполагаемые услуги. Я бы вас осерегла от такой тактики. Почему? Потому что нам очень важно все-таки идти за клиентом с его желаниями. То есть есть желание клиента, у него есть свое понимание того, какая точка «Б», к какому результату он хотел бы прийти, какого, какого, какое достижение он бы хотел получить вместе с вами. И есть ваше понимание этой точки «Б», которую вы достигали уже не с одним клиентом. И вот эти две картинки мира, они могут у вас разниться. И поэтому первый самый лучший совет, чтобы определить, что же хочет ваша целевая аудитория, это напрямую спросить свою целевую аудиторию. Не просто, каких изменений качественных в жизни она ожидает, но и в том числе, каким способом. А, возьмем, для примера, желание или хотелку нашей целевой аудитории, например, увеличить свой доход в несколько раз. <coughs> Поймите, для одного клиента увеличение дохода может быть связано с тем, что он рассчитывает на то, что ему кто-то этот доход принесет и, Работать с ним нужно таким образом, чтобы э, именно его картинка мира сложилась таким образом. Да, удачно вышел замуж, там, настроил правильные взаимоотношения там, со спонсорами и так далее. Для другого клиента понимание того, чего же я хочу, и если это достижение финансовых результатов, то это только через собственный труд, через карьерный рост, через, возможно, открытие собственного дела. И если мы на продающей консультации будем очень четко слышать клиента, чего же он хочет, то нам не составит труда его на его же хотелки и приглашать. Понятно, что когда начнется ваша терапия, то есть непосредственная работа с клиентом, когда будет проведена глубокая диагностика и понятно, с чем вы работаете вместе с клиентом, какие ограничивающие убеждения нужно будет преодолеть, какие внутренние, может быть, травмы, стопоры снимать какие навыки приобретать, какие действия совершать. Это уже совсем другая история, ведь многие из нас думают всегда подспудно. Спуд, под вот только бы клиент начал со мной работать, и там-то я ему ух, покажу, какие бывают, оказывается, феноменальные результаты, и к чему можно стремиться. Я ему расскажу, что нужно делать. И вот здесь это самая основная ошибка, которая встречается в том числе на первых встречах, на первых диагностических консультациях. Мы начинаем говорить, что ему нужно будет делать вместе с нами, да? а первая все-таки консультация и продажа, она основывается на желаниях клиента, поэтому больше спрашивайте. Чего хочет клиент, как он видит решение вопроса, каким способом, что вообще в его пространстве сейчас из вариантов имеется. Когда вы начнете работать с ними, с этим клиентом напрямую, конечно, вы расширите эти границы, конечно, вы снимете очень много вот этих убеждений шорс его сознания. Это все понятно, но у меня к вам огромная просьба: работайте с клиентом на его желаниях, не на том, что ему нужно делать, а на его желаниях. И тогда конверсия с ваших первых консультаций будет намного выше. Тогда клиенты максимально охотно будут приходить уже в платное сопровождение. Если для вас было ценным и полезным то, что я сегодня вам рассказала, о чем я с вами поделилась, ставьте лайк, подписывайтесь на наши ролики, на наш канал и ждите новостей, следите за рассылкой наших анонсов. С вами была Ольга Ашпина. Пока!